Перед началом этого ролика хочу сказать, что мы совместно с ГГДропом запустили розыгрыш. У меня для вас есть промик на 20% к пополнению, также прокрут барабана, и все те, кто заюзают промик на пополнение, попадают автоматически в розыгрыш. Разыгрываться будет 500 рублей на 5 аккаунтов. Депозит можно от любой суммы делать, даже рубль закинуть, и вы автоматически принимаете участие в розыгрыше. Ссылочка на сайт, и этот промик, который нужно заюзать, будет находиться в прикрепе. Также он на барабан, поэтому можете и халяву еще с него взять. Всем удачи, будет 5 победителей, а я желаю вам приятного просмотра. Стандартная традиция, пару слов от Twitch. Открыл Twitch? Подписывайтесь, кому интересно попасть на прямые эфиры, потому как на Ютубе не стримлю. Все сказал, кому интересно, в прикрепе ссылочка, мы начинаем, приятного просмотра. Ну что сказать, это лысый прищ Ютуба, 20 тысяч на балансе Сразу к акциям Сразу стрельбище, сразу Сколько мы можем купить, а можем купить Два вот таких вот участия, кстати Без гага дропа ролика бы не было Поэтому ссылочка с халявным Промо на прокрут барабана будет находиться В прикрепе, барабан можно прокрутить Кстати, перчи выпали уже 25 Еще раз давай а, 1400, понятно 20, сколько у нас денег, ну 26 тысяч Ладно, нормально, в общем сегодня тема такая. 100 тысяч, как обычно, нет, а хотелось бы нафармить. Будем пробовать, потому как, кстати, я думал, что вот эта вот тема закончена, потому что в предыдущем ролике я не видел. Но, видимо, они ее опять добавили, а может, я действительно ничего-то не видел. Взрывной кейс. Я вот э, не видел, опять же, тавтология какая-то получается, но этот кейс не видел. 3К, сразу поехали, сразу с жесткого залетаем. Бля, авапа, авапа. Авапа, кстати, неплохо падают. 4000 бля, ну, штука, ладно, бывает. Я думал, будет выдавать, потому что в прошлом, предыдущем видеоролике мы ну не получилось. А хотелось опять наклейки и опять не вышло. И ну все, знаешь, оно как-то по кругу. Кстати, улей 3000. Бля, ну десяточка, 20-30 тысяч на балике. А вот это уже интересно. Магический кейс. Кстати, вот этот кейс прикольный. Тут тебе плюсом к скину может еще и балик неплохой выпасть. Ну вот мне не повезло. Можно еще раз попробовать. Я в предыдущем видосе крутил. Мне, по-моему, 5000 на балик упало. Но это, это, видимо, здесь редкость. Еще раз как говорится, любит троицу, поэтому Поэтому 3 раза и ничего. Ну, хотя 3К, ладно, неплохо, нормально пойдет. 25 тысяч. В любом случае, больше депа. Из дорогих кейсов, что еще есть? Так как по дешевым все-таки идти неинтересно. Быстро нет. Давай, 8 тысяч, 5 кейсов. Вот, блин, добавили бы они возможность открытия 10 кейсов. Было бы год, но пока ничего годного, кстати, не падает. Тысяча. Мне почему-то даже показалось, что это 10. Я уж такой, вау. И, и нет. Это не десятка, а далеко. Мы уже, кстати, нафармили некоторые кейсы бесплатные. мультикейсы есть. Но это тоже нет. Можно рискнуть один раз сразу перчаточный или ножевой долбануть. Улын кейс тоже не для меня. Не с таким баликом явно. Даже пробовать не буду. 4К все-таки, ну, многовато. Ну, а че? Давай ножевой откроем сразу. Почему нет? Ну, по почему нет? Да, живой сразу. Сейчас выпадет что-то за стука и будет сувенирный кейс. Чекай. О, не похоже. на, Ну, 7000 тысяч. 7 или 6, сколько он стоит? А, ну ладно, все, 14, окупились и славненько пойдет. Вот, кстати, напиши прямо сейчас в комментарии, вот чего тут не хватает? Ну, тут явно чего-то не хватает. Да, некоторые написали правильно, тут не хватает человек. Не знаю, почему меня еще сюда, сюда не добавили. Даже обидно. Взрывной кейс даже э, еще раз хочется открыть, хотя не окупал, Ну а, а что нет? Кейс стоит 3000, в принципе, перспективы есть. Юс говно, 3600. А, калаш, кстати, десяточку? Бля, ну, а что так? Не, ну, мало. Ну, прям мало. Есть пробел, возможность открыть фастом? Нет, нет. Будем смотреть на прокрутку тогда. Азимов... Э, ну, Азимов, нормально. Азимов, это не сказка. Азимов, это пойдет. Азимов, это более или менее. Ой, стой, подожди, а там, там варик был, типа, несколько скинов выбрать или что? Просто они загорелись. Я подумал, что можно скины выбрать. Ладно, показалось. Фастом, долбанем? Не хватает. Фастом, значит, не долбанем. И опять не хватает. Очень быстро закончился, видимо, сегодняшний ролик. но по факту. Мы пошли по дорогим кейсам. Может, еще все-таки получится что выбить. выб Стрита... С тридцаточки ушли на помойку, 12 тысяч. Но не забываем, у нас есть фришные кейсы. Их фастом, потому как обычно ничего отсюда, 4000 Я ничего не хотел сказать, все нормально, все падает, сейчас это нужно. Платиновый кейс тоже фастом. Ну, дигл, бля, а дропается чекой. Вот как мне в комментариях писали, ой, да так не выпадает, да это подкрутка. но ну, вот, если на том же языке подкрутка, да, я говорю, бля, мне крутят. Но здесь оно, ну вот видно, что какая подкрутка. Ну, как бы, ну не выпадает открыто. Типа на миллиард денег И хотелось бы, чтобы так было Бронзовый кейс Я вот даже два последних кейса, честно говоря, оставил бы Потому как, ну, 20 рублей Пусть будут, но не хочу их забирать Мы э, плавненько переносимся Бля, там фастом я забыл убрать на кейс закаленные в боях И плавненько идем отсюда же сразу на Три замечательных буквы Потому как опять ничего не выпадает А килл конфирмит, ну это опять минус блять, день сурка Ну ре реально, день сурка какой-то, 8 тысяч закален в боях. Ну давай что-то. Тут же есть годные ножи есть. Вот мне любой нож и будет хорошо. Терраса. Блин, но ну, это было бы гуд но выпал император. Статрековский, да, видимо, за 6000. Ну чё, умные учатся на чужих, а дураки на своих. А на канале человек вы видите полную дичь. Этот кейс насливал, да и мы еще раз идем туда. Но он должен выдать водяной М, как, кстати, неплохо. Уева, блядь, я думал, она будет стоить дороже. Это прям нет, это, это мало. Нам нужно больше золота, но сейчас Азимов может... Мог точнее вытащить, бля Чё за хуйня происходит, откровенно Блядь, GG дроп, что происходит Дигл хуево, а, Калаш неплохо, за 8 тысяч это пойдет. Это десяточка, слушай, можно в апгрейд В принципе залететь, можно залететь в апгрейд Главное, чтобы сейчас выпал нож какой-нибудь Желательно бабочка, потому что он всегда, блядь, дорогой Блядь, только не элитка Золотая спираль, пойдет. тысячи. Я ее, пожалуй, все-таки продам. Я не думал, что она будет такой дорогой. А вот мне интересно, баликом, да. Можно баликом докинуть. По балансу 10-11 тысяч. Короче, попробуем пятерку сделать. По шансу, ну, выше 50 выставим. Нахуя мне это выделяю? Яйцо, да, блядь. Во, как-то вот так. пять тысяч крафтим. Бля. Главное, чтобы апгрейд был. Я не знаю, кстати, почему я называю это крафтами. Да, заебись. Вот это неплохо, вот это сейчас нужно. Не знаю, почему называю это крафтами, когда это апгрейды. Вот, ну не знаю. Короче, мультикейс. Похуй, поехали. Вот мультикейсы раньше можно было, типа, все ячейки открыть. На данный момент это невозможно. Ну, как минимум, потому что, блядь, ну что это за скоростной зверь два раза? Я три ячейки пизданул, ну, блядь, окупов-то особо нет. После апгрейдов как-то, сука, хуево идет. 2 400, блядь, но... Но смотри, тут было пламя, там были перчатки дорогие. Что за херь выпадает? 3 700, блядь, ну куда это? 6000 остается. Last ячей. 8, блядь, ну ладно, и на том спасибо. В принципе, нет. Мне, мне пойдет, мне нормально. Десяточка, пока минус 10. тысяч рублей, в принципе, закаленный в боях, меня уже не привлекает. Перчатки 17 тысяч дорого, но на живой не хватает, блядь. Не открывали, кстати, бар-кейс. Ну, это а ж попробуем, почему нет. 5 кейсов, 5 тысяч. Символически 5 тысяч, 5 кейсов, скоростной. Зверь, здравствуйте. Э, больше тут ничего. Дигл, блядь. Ну, нет, ну, тикет тухел, ебнулся. Я не знаю для чего. Кстати, 7600. 11 тысяч рублей. Вот это деньги. Вот это бабки нам упали. А мне уже нравится. Негев нужен какой-то... Нож. Без ножа и жизнь плоха сегодня. Юспик, ну дай нож, блять, один раз. м ну нахуя? 5-100. Короче, денег реально критически мало. Ну бля, ну давай, давай по той же самой стратегии. На три кейса хватит и нормуль. Главное, чтобы выпало что-то дорогое. Это не то, это не то, это блять. Ну а десятка. Хорошо. Короче, будем, будем пробовать. Открываем ножевой кейс. Хотя он нас окупал, тема такая себе. Давай м откроем фастиком, вдруг Сэмок что выпадет. Понятно, давай еще мки откроем, 5 штук, 1700. Вот тут приятно, знаешь, ты даже уходишь в минус не так жалко. Подожди, стой, Мы перчатки можем открыть или я ошибаюсь? Хорошо, давай четверки откроем, надо немного нафармить. Выше 1300, короче, надо выбить уже 1300, блять, это неплохо по-моему. Нет, хуево. Попробуем еще, но надо, надо, надо, надо, надо, надо где-то нафармить баланс. Наверное, все-таки самый оптимальный вариант это апгрейды. потому что, блять, ну я так что все солью нахуй, 1600. короче, пробуем идти в апгрейд. нам нужен всего косарь по факту. Цена, бля, ну даже давайте сделаем 2%. Процент, процент, процент. Короче, вот так. 800 рублей будет. Оно, в принципе, нормально. Даже плюс 800... Хорошо, зашел. Вот апгрейды заходят. Может, на апгрейдах стоит остановиться. Единственный минус. Нет сразу кнопки продать. Именно в апгрейдах. 17 тысяч. Нам сейчас еще нужно по-хорошему сделать на... Давай на... Бля, попробуем, короче, на 5000 еще раз. Если делаем на 5к, мы уходим в плюс уже. Это, это уже будет солидненько. Ножик, ножик, ножик, ножик. Блядь, пожалуйста. Хорошо. Вот нож за зашел, ладно. Я даже... Начал заикаться, я за-за-заикаюсь, 19 тысяч, короче, перчатки, ну будем надеяться на оку, перчатки тут и дел, и вой, заебись, похоже на перчатки, я не знаю, зачем они сюда засунули, но окей, пусть будет, поэтому кейс стоит <соценно>, не дешево, нифига. Давай, нужны дорогие перчи, нужны дорогие перчи, блять, лишь бы не кал, ебать, это дохуя или сколько денег? Короче, предлагаю рискнуть. Ну, типа реально, мы просто так будем бесконечно дерчиться с балансом. Либо мы делаем вещи, либо занимаемся хуйней. Вот, ну серьезно, легенды, блядь. баланс. Ладно, немного я погорячился, все-таки 28 тысяч. Вот это уже что-то более или менее приземленное. Делаем, блядь, как делали на КБшке. Поехали. Ну, блядь, заходили апгрейды, наверное, это было, блядь, это было вчера Не, ну сука, ну я постарался, ну вот вы чё вы не говорили, ну блядь, ну постарался же Что это, нахуй, это неинтересно, давай все продадим Продать все, да, Тысячи, ты, тысяча, рублей, солидно, 3000 делаем Если сейчас косаря поднимемся, я буду верить просто в чудо, знаешь, если получится, конечно Хотя очень сильно сомневаюсь, что то сайт мне начал просто брить, нахуй Ладно, понятно, здесь скрафтили, сейчас дальше будем со скина идти. Но слив хороший был, то есть в теории даже можно какой-то, не знаю, лоу-процент выставлять, он должен заходить. 3000 есть, блядь, ну поехали на, на 6000. Ножик сюда, блядь, но шанс почему-то низкий, то есть шанс, шанс должен быть полтишок, ну все, пизда. Не, ну реально, ну я старался, можете меня гнобить, но блять, ну постарался, захотел попробовать уже как-то бустануться с этим апгрейдом. Опять же во времена КБ вам заходила такая тема. Надеюсь, что и сейчас сильно говнить меня за эту историю не будете. Но во всяком случае попробовали, доступные мне кейсы должно быть написано вам, ничего не доступно, потому что денег, человек у вас нету, 200 рублей. Не, приколи сейчас, сейчас что-то сделаем интересное, сейчас подожди, мы не сдаемся. Мы сейчас сделаем, блять, ну мы сделаем минус сейчас. Это вполне вероятно. Сколько денег? 600 рублей. Короче, давай полторашку. Ну были сливы, полторашку сейчас на изи должны сделать. Поехали. Даже на лоу проценте. 37 процентов, ну оно, блять, оно зашло. Оно, это читаемо, окей. Потому что понятно, были сливы, сейчас не такие большие деньги. Делаем F5, скину летает в инвентарь, делаем, ну я не знаю, 3000 рублей. На аккаунте минус уже, уже достойный. Он должен на апгрейдах выдавать просто на, блять, ну Хорошо, ну вот все, смотри, пошло, блядь. Прикинь, сейчас дойдем до 1000 еще раз 20. Я просто тут тут же лягу. 5,800. Поехали. 5,800. Апгрейд на перчи. Удачный. А вот сейчас нужно как-то подслить. Слушай, если мы из этого дерьма выйдем, мне нужно будет свою книгу писать. Как? нафармить с 20 рублей 10 драгонлоров. Ну что-то подобное. Короче, продаем, делаем слив. Э, сколько? Ну допустим, бля, ну давай, я не знаю, 1005 также, просто лоу процент. Копейки слишком сливать не будем, потому что это будет, ну типа, не то, блядь нахуй это выделил. Во, вот так где-то. 23%. На 4К останется, потом сделаем достаточно крупный апгрейд. Если зайдет, вся система бы сломалась. Человеческого. Короче, что делаем? Делаем 10 тысяч рублей. Ребят, проверено годами. Прям проверено годами. Чекай. Я уверен на миллион процентов, что должно зайти. Это, блядь, вымеренная просто система до максималки. Блядь, ну ладно, система бы дала сбой. Короче, мы попробовали, ну, сегодня минус 20. В любом случае, это кон в любом случае, я старался. Блять, ну получилось, как получилось. Всем спасибо, это был Человек, скоро будет прокачка инвентаря подписчика, ждите. Она будет, как обычно, ёбнутая, поэтому просто, просто ждите и будет контент. Всем пока, спасибо за поддержку.